когда вдыхаю ртом, хватает больше воздуха. Смотрите, вдыхать можно и носом, и ртом. Рекомендуется на уроке, вот когда вы тренируетесь дышать носом, из гигиенических соображений, да, все-таки нос это наш фильтр. Но когда вы, естественно, выходите на сцену или когда вы поете песню, вы уже не можете так сильно концентрироваться на дыхании. Как правило, идет смешанный тип дыхания, то есть вы дышите носом и ртом. Если вы посмотрите артистов, которые поют живую на концертах, вы тоже увидите этот смешанный тип дыхания. То есть носом, когда вы дышите, вот почему не хватает, да? Потому что это более долгий путь воздуха, который он проходит для того, чтобы попасть внутрь. И когда вы вдыхаете ртом, это более быстрый путь. Поэтому сильно не заморачивайтесь, дышите смешанным типом. Если вы находитесь ну, в более-менее чистом помещении, понятно, что у нас нет там абсолютно каких-то не знаю, там стерильных условий, где бы то ни было, но если вы более-менее чистом помещении, не холодным, не ледяным занимаетесь, да, то можете смело использовать смешанный тип дыхания. Да, даже что говорить, вот мы, педагоги, все вас призываем не поднимать плечи во время вдоха, да, то есть дышать диафрагмой, там, низом живота и так далее. Но посмотрите на артистов, когда они выступают на сцене, очень часто все-таки грудная клетка у них шевелится на вдохе. Это имеет место быть всем мы, люди, и когда вы уже ну, на таком кураже да, находитесь, когда вы прям уже вот ну, зажигаете, вы просто на эти правила какие-то не обращаете внимания. Но, конечно же, когда вы занимаетесь, когда вы тренируетесь, важно все-таки обращать на это внимание и делать все максимально правильно.